Рождественская звезда, Вифлеемская звезда, Пансетия великолепная. В Европе и США этот удивительный цветок стал неотъемлемым атрибутом Рождества и Нового года наравне с елкой. Его широко используют для украшения домов, офисов, храмов, торговых центров, заведений общественного питания. При этом вход идут как живые растения в горшках так и их искусственные подобия. Вся прелесть пуансеттии великолепной в ярко окрашенных листьях при цвете. В западном мире этот цветок считается одним из традиционных рождественских подарков. Ежегодно в предрождественской Европе покупается около 100 миллионов горшков с этим эффективным цветком. Цифра очень впечатляет, не правда ли? А много И мне стало интересно, что же делают Пуансеттию таким привлекательным подарком? Сувениры такие интересные. Это тоже эмблема Рождества, да? да? И да. как называется это? Коллидная звезда? Да, да. Где лучше ее приобретать? И во сколько обойдется такой подарок? Извиняла, ты, а это вместе с Кашпа 8 лева? Эй, да, Кашпа. Как с кошпа? Вот, ты я шпарка удивляюсь. Пятнадцать. Ага, да. вот. Если и вам это интересно, ставьте лайк и отправляйтесь со мной. И оставайтесь со мной до конца, чтобы увидеть, на чем же я остановила свой выбор. В этом году Рождество я встречаю в Варне, в Болгарии. Вот здесь мы и отправимся на поиски моей рождественской звезды. В Болгарию, как и в Россию, Пуассетия пришла значительно позже, чем в западный европейский мир. Но я наблюдаю, как с каждым годом позиции ее здесь все больше укрепляются. Триумфальное шествие Пуансеттии по США и Европе началось в 19 веке с легкой руки американца Джоэля Робертса Пуансетта. Он был не только послом США в Мексике, но и страстным любителем ботаники. В 1828 году он отослал несколько экземпляров поразившего его растения в свою оранжерею в США. Прекрасный цветок яркое цветение которого приходится на зиму, пришелся по вкусу американцам. Благодарные сограждане назвали его в честь пуансетта и даже отмечают 12 декабря национальный день пуансетти. Из США цветок перебрался в Европу и здесь тоже стал необыкновенно популярным. Оказывается, удивительный цветок рождественская звезда – магически воздействует на человека и атмосферу в доме. Если его поставить в гостиной, где собирается вся семья, то в доме станет меньше ссор, споров и выяснений отношений. А вот в спальню пуансеттию ставить не рекомендуется, поскольку своим тонизирующим воздействием она может способствовать бессоннице. Если держать рождественскую звезду в кабинете или офисе, он будет привлекать удачу, выгодные предложения и заключение сделок. Цветок оказывает отличное влияние на сотрудников офиса, придавая им уверенность и делая их труд более продуктивным. Может быть именно поэтому в одном из крупных офисных центров Варны рождественскую звезду взяли за основу новогоднего оформления. Рождественская звезда очень положительно влияет на работу головного мозга. Цветок делится с окружающими жизнеутверждающей энергетикой, повышающей настроение. Вот и получается, что пуансеттия действительно прекрасный рождественский подарок. Сделанный близким по духу людям от чистого сердца, он станет прекрасным домашним талисманом. Сейчас зайду на цветочный рынок. Кстати, массово выращивать панцетию на коммерческой основе начали тоже американцы в двадцатые годы прошлого столетия. Активно спонсировалась работа селекционеров, которые создали более 100 видов коммерческих сортов. Бледно роз. Си что а болгарской? ли? Да? А Ай, бяло. Так, и там. Горшочек. А это какие, получается, у... Около 70 лет американскому семейству Эк удавалось удерживать в тайне технологию выращивания пансети в теплицах. Но тайное всегда становится явным. И сегодня Рождественскую звезду выращивают в теплицах различных стран, и даже совсем не христианских. Вот на этом цветочном рынке Варни продают пансетию, привезенную из Турции и Голландии. И что особенно приятно, выращенную в Болгарии. Прекрасные пансети, выращенные в теплицах Болгарии, в Софии, заставили меня заглянуть в этот цветочный магазинчик. Красные керамические кашпо не слишком ли много красного? Вместе с кашпо цветок стоит 15 лево. А если просто в белом пластмассовом горшочке, то 8. 4 евро. По-моему, чудесная цена для прекрасного цветка. Хороший рождественский подарок друзьям, который будет радовать всю зиму. А вы приобрели бы такой рождественский подарок для своих друзей?